Комплект 13 торговых роботов или роботов-советников для терминала MetaTrader 5. Рад всех приветствовать и представляю вашему вниманию обновленный комплект, который позволяет вам использовать данных роботов в терминале MetaTrader 5 на двух площадках. На рынке Forex и на срочной секции Московской биржи. Почему вообще огромное количество трейдеров во всем мире используют автоматизацию? потому что ручной трейдинг на бирже это постоянный стресс эмоций вы должны постоянно быть в рынке постоянно следить за ним чтобы не пропустить нужную сделку следить за работой вашей стоп ваших стопов и профитов и нестабильные результаты результаты вашей торговли при ручном трейдинге обязательно будут зависеть от того в каком вы находитесь эмоциональном состоянии роботы свободны от эмоций и они могут в течение всего времени работы биржи отслеживать много инструментов одновременно и работать постоянно. Мне постоянно задают такой вопрос, какой же все-таки лучший индикатор использовать на биржевом рынке. Вот однозначного ответа на этот вопрос нет. Поэтому комплект 13 торговых систем включает 13 различных систем на различных самых надежных и популярных индикаторах. И в каком случае вам выбрать параболик SAR или может быть индикатор MACD нужно смотреть по состоянию рынка. И также лучше одновременно использовать несколько различных стратегий, которые одна находится в трендовом состоянии, другая подразумевает работу в боковике, и тогда ваши результаты будут более стабильны и более плавно изменяться размер вашего депозита. Поэтому комплект из различных индикаторов подойдет вам для любого рынка, и вы всегда сможете найти торговую систему, которую лучше использовать на текущий момент. Почему такое огромное количество трейдеров во всем мире используют терминал MetaTrader 5? Это один из самых простых настройки и использования терминалов. Освоить все основные функции терминала можно менее чем за один час. В данный терминал встроен готовый тестер стратегии, на котором можно проводить тестирование на истории. И можно это все делать самостоятельно. И терминал позволяет стабильно использовать запущенных торговых роботов, которые могут неделями работать без вашего вмешательства. А теперь давайте проведем тестирование на истории, посмотрим, а вообще какие результаты можно ожидать от роботов-советников, запущенных на вашем счете. Давайте сначала начнем с рынка Форекс. Возьмем ну, один из самых известных, к примеру, индикаторов Parabolic SAR. Индикатор очень популярен и прекрасно себя зарекомендовал на трендовых движениях. И в тесте стратегий вы можете провести сначала полную или генетическую оптимизацию, и затем уже по конкретным выбранным параметрам, которые вам больше всего понравились, с учетом различных факторов и просадок, и соотношения прибыльных-убычных сделок. Профит-фактор. Можно оптимизировать и использовать различные а, системы анализа и отбора торговых систем. И после этого вы можете провести уже тест и посмотреть прям график доходности на исток. Вот у нас предварительно протестированные параметры для Parabolic SR. Мы их подставили уже на вкладке параметры, поставили формулу и запускаем старт. И мы видим, что за последний год данный торговый робот смог в несколько раз увеличить ваш депозит. А теперь давайте возьмем рынок Форс, срочную секцию московской биржи. Также здесь можно предварительно провести оптимизацию и потом уже смотреть непосредственно бэк-тест. Давайте возьмем какой-то более экзотичный э, робот-советник, например, на основе индикатора Шимоку. Это более сложные в понимании индикатора, чем, скажем, скользящий средний или параболик САР. Но они прекрасно работают на трендах и показывают прекрасные результаты на истории и в реальной торговле. Проведем тестирование на таком известном Одном из самых ликвидных инструментов фьючерс на индекс RTS. Сейчас появились хорошие склейки в терминале MetaTrader 5, и можно на них проводить тестирование. И смотрим, как он торгует на истории, как меняется размер вашего депозита. И мы видим, что данный торговый робот на основе индикатора Шимоку за последний год смог принести приблизительно 150% к вашему депозиту. Самостоятельно можно проверить любые другие торговые роботы на различных инструментах срочной секции Московской биржи. Можно проводить как на фьючерсах, так и на склейках, то есть склеенных фьючерсных контрактах. Поскольку фьючерсный контракт имеет ограниченное время жизни, то удобно на склеенных фьючерсах проводить тестирование на большом временном интервале. На вкладке Backtest вы также видите все параметры, все коэффициенты данной торговой системы. И все это можно подробно изучить и посмотреть. Если торговый робот прекрасно работал на истории, вероятность, что вы в будущем сможете на нем зарабатывать, очень большая. Перед покупкой торговых систем очень часто многие задаются вопрос, смогу ли я все настроить и смогу ли я использовать данные торговые системы. Все торговые системы снабжены подробными видеоинструкциями по настройке роботов, по загрузке их терминалов, по настройке всех параметров. Поэтому проблема у вас с этим скорее всего не возникнет. В случае чего всегда есть служба технической поддержки, которая поможет вам удаленно настроить данные терминалы и гарантированно запустить их у вашего брокера. Бесплатные тесты вы сможете проводить самостоятельно и начинать торговлю уже с заведомо прибыльными параметрами. Плюс бесплатные видеоуроки, которые позволяют научиться работать с тестером и с терминалом MetaTrader 5. Есть реальные примеры успеха людей, которые даже без знания, программирования, не использовали никогда раньше торговых роботов, смогли все это настроить по видеоинструкциям и смогли добиться положительных результатов. Использование торговых систем вообще не исключает ручную торговлю, но освобождает очень много свободного времени для других отделов и других занятий. Спасибо за внимание. Некоторых торговых роботов из данного комплекта вы можете предварительно заказать и протестировать на своем терминале, и убедиться, что с ними можно работать и на них можно зарабатывать.